Добрый день, патриоты России. Сегодня черные кучи либерализма сгустились над нашей родиной. Здесь за моей спиной вы можете наблюдать наймитов зарубежных держав, которые раскачивают лодку и разрушают саму структуру нашего суверенного демократического общества. Мы, ура, патриоты России, смогли нейтрализовать нескольких из этих врагов. И э, мы совершили совершенно уникальное следственное разоблачение. Не только Госдеп США, не только Госдеп США свои козни строит над нашей Родиной. Посмотрите, что у меня в руках. Это валюты сопредельных государств. Мы здесь видим белорусскую валюту национальную. И видим украинскую национальную валюту. Здесь, к сожалению, наверное, на камере не будет видно, но это грязные это грязные деньги Госдепов Беларуси и Украины. Именно эти государства в первую очередь нацелены на разрушение самой структуры нашего общества. А также посмотрите: мы обнаружили ряд вот этих вот ракушек, которые со времен неолита используются в государствах Центральной Африки как э, валюта применовой торговли. Обратите внимание, мы убеждены, убеждены, что эти расово.. Расово отсталые народы стремятся из-за огромной зависти уничтожить нашу свободу и государственность. Слава России!